Как вы помните, мы в начале серии уроков создали вот эту модель пуфа. Смотрите, мы с вами уже научились импортировать модели в Marvelous Designer. А теперь мы научимся их экспортировать в 3D Max. И я вам скажу, какая вот самая оптимальная состояние сетки и исходя из своего опыта. В Morales Designer добавили вот очень крутую функцию, вот, когда вы, вы берете все вот, а, ткани, а в самом нижнем а, углу у вас есть вот такая вот кнопка, чудо-кнопка. Это кнопка ремесики, когда вы его на, нажимаете, она как бы конвертирует а, все, а, всю вашу модель в а, квадратную сетку. Это как бы а, мне звучало странно, э, очень плохая решение из-за того, что на краях всех вот соединений у вас все равно будут э, очень большое количество треугольников и их вы э, никак изменить не сможете. Из-за чего я вам советую использовать э, э, в Morales Designer отключить эту, эту функцию чудо-юду функцию и в настройках мисс у вас есть вот такая вот э, функция mesh type. как э, в начале видео мы с вами рассмотрели этот э, параметр в настройках ткань, э, самой ткани а в нем э, когда мы настраивали э, интерфейс в настройке 3D у нас была вот такая вот кнопка Quad, то есть сетка квадровая. Затем это делается. Вы можете, например, на стоке отправить в таком виде. Но из-за того, что очень много треугольников, это будет как бы количество полигонов тоже увеличивать. Но не знаю, какая будет более оптимальная, но для меня все равно э, квады самые лучшие, самые то. Вот поэтому я здесь э, перевяжу их на квады. После чего у нас получается вот следующее. У нас сетка э, равномерно сама разделяется э, на э, квадратную сетку. Из этого мы уже можем с ними управлять более легко. Из-за того, что у нас э, все вот края и все вообще, э, из, э, у нас есть изгибы, все это между собой соединяется без проблем. Вот. из-за этого я вам советую использовать именно режим КВАД, а не другие э, режимы э, при э, экспорте. Сейчас у нас как бы сетка очень большая, очень неплотная. Вот, давайте его увеличим немного. Particle Distance поставлю на пятерку, чтобы увеличивать вот, а, плотность сетки. А, вы также можете добавить... А, экспо, а, после экспорта вы можете там отправить а, модель на сбрас или на что-то подобное приложение и уже доработать на нем. А, Советую пользоваться с брашем, так как э, там э, очень удобно э, настроить вот именно ткань. И есть некоторые кисти, которые предназначены для э, именно э, тканевых моделей. моделей ну, вроде все. Как бы уже все, все эти дела сделали. Теперь нам нужно его немного просимулировать. Чтобы, как сказать вам, чтобы эффект намного улучшился. Придется немного подождать из-за того, что у нас сетка очень плотная. У нас э, объект уже симулируется, и теперь ви, э, выбираем только вот, э, верхнюю часть, нижняя нам уже не нужно, не понадобится вообще. А, теперь в настройках файла выберем экспорт. Объект selected, так как мы, нам нужно только ве, выбранные объекты экспортировать. А, нажимаем вот название, например, пускай будет пуф, сохраним. А, вот это самый нужные настройки, смотрите, никогда, никогда вообще э, не переведите в Tick, так как э, в режиме Tick у вас э, ткань имеет некоторые там ну, в Marvelous дизайнере, и когда вы его переведете э, в таком виде на 3D Max, то у вас получается э, двойное количество полигонов, и э, с ними уже бороться будет вообще сложно. Если вы удалили вот исходный файл Marvelous, то вообще уже забейте. Э, нужно будет пер э, заново перемоделировать. Либо уже э, в самом Maxe сделать полностью ретопологию э, вручную. Поэтому никогда не советую вам использовать э, режим Type. Нужно вот, э, на, оставить на цене. Если вы хотите, чтобы ваши объекты экспортировались как бы по отдельности, по отдельной части, там, например, вот, э, верхняя часть отдельно, и боковые, нижняя и боковые отдельно, то выберите э, Multiple Object. Я э, предпочитаю Single Object и Unweld, режим Unweld. Из-за того, что могу там добавить uh, в Max uh, как бы свои uh, окантовки. Например, вот канты uh, этого ока окантовки самой, самой ткани, то есть самой модели. Поэтому я в таком виде отправляю Макс. и все. Смотрите, что у нас здесь получается. Импортируем. Импорт. И... Uh, Марвелос дизайнер, раз, и вот, пуф у нас. У нас пуф состоит из 158 тысячи э, полигонов. Это вроде нормально, еще не знаю. Но можно и намного его э, редактировать на, в самом Марвелос дизайнере. Когда вы уже импортировали Marvel, э, из Марвелос, у вас э, находится вот следующий результат импортируется как mesh и вы должны будете его конвертировать. Если хотите конвертируйте, если нет, то можете оставить и как в mesh. В из-за того, что в Mesh модель будет намного легче. Не намного, а немного легче по весу, чем в поле. Если хотите, здесь можете добавить там shell, если вам нужно это. Ну, э, на единицу или на 0,5, что-то там такое. А потом уже добавить и турбосмус, После у вас получится вот э, некое вот подобие вот такого вот пуфа. Но для этого вам нужно будет э, импортировать более... Э, большое, э, меньшее количество вот, полигонов и большое расстояние э, между э, точками. Например, на particle distance можете поставить на восьмерку или на десятку, вот. после чего можете уже в максе его немного отредактировать, и вообще, сделать там какие-то свои доработки и наработки, или взбрасли, и вроде все, с этим уже все ясно и все понятно вроде с экспортом тоже пришли вопрос если у вас возникнут какие-то проблемы можете написать в комментариях или через телеграм у меня профиль тот же который я вам скинул, если вводите его то выходит мой профиль в телеграме всем хорошего дня хороших моделей и всего хорошего.